Во имя Царствия и Святаго Духа. Христос воскресе! воскресе! Дорогие братья и сестры! Всех вас воскновляем сегодняшним праздником. Сегодня у нас радуется То есть день, когда мы поминаем усопших. Вот такая такое пасхальное поминовение. Ведь у Бога у нас нет ни живых, ни мертвых. Для Бога мы все живы. Но вот Время существует, оно будет здесь у нас. Дальше вечность для Бога вечность неразделима от нашего бытия сегодняшнего. Вот в принципе я хотел об этом говорить. Вот, о том, как мы живем сейчас, о том времени, которое мы располагаем. Вы знаете, мы можем исправить наделанные ошибки. Мы можем плакать в реках. Мы можем попросить прощения у того, кого обидели. Мы можем совершить милость того, тому, у кого отняли уже что-то. Мы много чего можем исправить в жизни. Но мы не можем вернуть назад утраченное время. Оно ничего совершенно неумолимо. Без установки. Хотим и того вот, мы хотим. Оно уходит, уходит, уходит. И каждый человек, если бы хотя бы мы ну, так более менее иногда задумывались, нам бы по-другому бы у нас другой взгляд на мир был послить. Мы задумывались о том, что с каждым днем наша жизнь стала короче. Она же не прибавилась на ней, она убавилась. Мы не знаем, когда она закончится. Но она становится короче с каждым днем. И вы думаете, в дней очень много? Давайте посчитаем. Сколько живет человек на этой земле? Кто-то даже 50-60 лет живет, не больше. Ну, допустим, 8 самых развитых странах, там 79-77 лет, живут люди. 80 возьмем. Сказано, сказано в псалме давида 80 лет и их труд и болезнь. Да? 80. Возьмем 80. 80 лет на 365 дней умножить. Это будет примерно, ну даже точно можно сказать, 29 200 дней. Всего на всего 29 20 дней. 29 тысяч рублей это много? Это немного. 29 тысяч, это легко посчитать, даже получается, эти 80 лет. 29 тысяч, 200, давайте отнимем от них первые 5 лет. И последние, почему первые, потому что мы ничего не творим сознательно, и, как правило, мы даже не помним о первые 5 лет. И последние 5 лет, потому что, как правильно царь Давид сказал в этом псалме, 80 лет, множе их труд и болеть. Мне ли как священнику не знать, как... Последние годы человеку даются. 10 лет от останется у нас пять с половиной тысяч всего лет. Ой, дней. пять с половиной тысяч дней нашей жизни всего. И причем треть в этой жизни. Человек спит. Давайте уберем отсюда треть. Останется сколько? 17 тысяч. 17 тысяч останется всего-навсего 17 тысяч дней. Давайте на неделю переведем. Неделю у нас получится 2350 недель примерно, или 2300, бьет так, 2350, бьет даже. Что такое неделя? На работу сходили несколько раз, к рам сходили, неделя прошла. Одна за одной отчеркивается неделя в нашей жизни. А всего в нашей жизни этих недель у нас 2350 таких сознательных недель. Правильно? Совсем немного. Этот ресурс невосполним. И им нужно дорожить максимально этим ресурсом. Давайте подумаем. Вот мы за вчерашний день чего доброго сделали в жизни? А нет, за неделю прошедшую, а за месяц. А что мы планируем сделать? Может, хорошее что-то запланировали там, на ближайшие недели, на месяц? Такие какие-то есть у нас планы. Как мы живем? Что-то мы планируем вообще в жизни делать? Многие ли у нас планы? И самое главное, что планы, даже если они есть, человек развивается там во всех направлениях, они на самом деле не будут такими вот важными в жизни. Почему? Ну потому что каждый человек, который отошел ко из этого мира, наверняка эти планы имел. У него ну, наверняка буквально за несколько дней до того, как уйти, из этого мира, он говорил, ну вот, на следующей неделе, или вот, а вот следующим летом я вот это собираюсь сделать. То есть планы были, человек ушел, мир не перевернулся от того, что эти планы не осуществились. То есть они не имеют такого большого значения глобально. Для человека, да, для самого человека, если он добро говорит. А мир особо не потерял. А что же имеет тогда значение для нас? А для нас имеет значение наши добрые дела, наши чувства, наши мысли, наши знания. То, что, то, что с нами, всегда останется. Впечатления какие-то, воспоминания, они все останутся с нами. И хорошие, и плохие, к сожалению, тоже останутся с нами. И вот именно поэтому мы, как губка, должны тем временем вбирать в себя все доброе, все хорошее. Хорошее впечатление, добрые воспоминания приятные лица людей, хорошее общение. И понимать, что в этой жизни у нас не только мы сами существуем, но вокруг нас есть много людей, которым мы тем или иным образом чем-то обязаны, чем-то должны. Человек не может находиться в обществе и быть совершенно вот автономным. Нет. Он зависит. Мы социальные существа. Мы обязаны делиться тем самым добром, который мы имеем. Таков закон у нас установлен. Ведь мы... Вот смотрите, мы... Вот нас не будет через сто лет. Через сто лет после того, как мы ушли, нас даже в записках никто не напишет. Нас не будут помнить. Почему? Многие из вас пишут про бабушек про прадедушек? Вы их времена, вы очень части не знаете. Которые жили в 19 веке, вы их не пишете уже, не знаете. Ну, кто-то пишет, но очень редко. Нету просто... В записках потеряли себя. То есть веками поминовение короткое. И с нами то же самое произойдет. Но, пока мы живем, наша память хранит наших близких. Мы эту память храним тоже здесь. Где-то записку напишем, где-то сами помолились. То есть вот здесь память на этой земле остается об этом человеке. Писание сказано, какую меру мы верим, то и нам будет отмерено. Мы сейчас помолимся. Глядишь, о нас грешник тоже найдется какой то молитвенное, которую мы будем вспоминать какое-то время. Поэтому это время, которое нам здесь отпущено, нужно использовать. Использовать максимально. Но нужно понимать, что человек все равно не спасается своими силами. Не может он спастись какими-то своими добрыми делами, благими намерениями или еще чем-то там, Не может, как бы ни старался, Спасается человек прежде всего милостью Божьей. На милости мы можем уповать Божьей, чтобы Господь нас помилует и спасет. Богу нашему слава. Аминь. Христос воскрес! Мои